Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Ну вот я как и обещал, видео пойдет о матрице. Ну сегодня модно, модно говорить, тренд такой, да, что мы все в матрице и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я утверждаю, что мы живем не в матрице. Нет, все не так работает. Немножечко не так. Все немножко по-другому. Ну давайте, например. Вот, через гипноз. Наверное, многие на ютубе видели, ну, раньше по телевизору, такие опыты с гипнозом, когда фокусник говорил человеку, вводил его в транс и говорил, что он не видит, скажем, какой-то цвет, там, зеленый, допустим. Надевал на руку зеленую перчатку, он будил человека и брал со стола там яблоко, другие предметы. И человек такой искренне удивлялся, как так, яблоко летает, что другие предметы летают. Он просто не видел зеленый цвет. Мозг не видел, мы видим мозг, понимаете? Но другие-то люди не закомметизированы, они же это видели. А они-то это все видели. Что просто у фокусника на руке перчатка зеленого цвета. Вот так. Теперь пойдем немножко дальше, все гораздо интереснее. Далее фокусник вводил в транс и людям внушал, что они не видят, скажем, какую-то мебель, стул, например. И человеку, соответственно, введенного в транс, просил все с открытыми глазами, все как бы выводил как бы якобы его из транса, вот, но он все равно человек в внушенном же состоянии. Вот, но он считает, что он не, нет, не загипнотизировал, все, он проснулся. И он просил его идти вперед на стул. И человек шел на стул и такой, опа! видит, что препятствие. А стул вот он не видит. И человек в искреннем ужасе, как так? Что такое? Я не вижу. Для него это мистика. Но пропал ли стул. Стул-то пропал, что ли? Нет. Его все остальные в зале видели, что стул стоит на месте. Никуда не пропал. И сам этот товарищ, который закипнотизирован, он же в него упирается. В этот стул. Понимаете? То есть мало что-то внушить себе, мало. Этого недостаточно, чтобы, скажем, прописать себе антигравитацию и взлететь. Так это не работает. Этого мало. Да, мы можем мозг заставить чего-то не видеть, потому что мы видим мозг. Но это не значит, что мы это пропишем в реальности. В реальности это все остается. Понимаете? Поэтому нет, ребята, мы не в матрице. Да, то, как это создано, как устроено. Соответственно, есть алгоритмы, как все это работает. Но это реальность. Это не матрица. Но на сегодня я вот вижу это так. Вы можете видеть это как-то иначе. Было бы интересно посмотреть, скажем, ваше видение, если вы его как-то интересно аргументируете, например. Вот. Здесь... На этом заканчиваю. До следующего видео «Автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией».